Дорогие гости, я делаю обзор трех местного номера, телевизор, кондиционер, двухспальная кровать на спальный диванчик, холодильник, индукционная плита, вот кухня вся полностью, все в номере, набор посуды, вилочки, ложечки, штопор, пожалуйста, кастрюлечка приготовить, сковородочка, шкаф. И рядом с